Добрый день, дорогие ветераны! По доброй традиции мы с вами собираемся в день, который является для всех нас священным в канун праздника Победы. Я хочу сердечно поприветствовать всех вас, фронтовиков Второй мировой войны, всех тех, кто сражался, плечом к плечу сражался и прошел войну до конца. Прошел ее до конца и победил. Спустя уже много лет, но мир хорошо помнит, это была общая победа, победа разных людей, проживавших в разных странах, людей разных национальностей, убеждений и вероисповеданий. Это была победа, сплотившая народы всего мира. Это была победа всего человечества. И тех, кто стоял насмерть на фронтах Великой Отечественной, под Москвой, в Сталинграде, в Ленинграде, и тех, кто сражался в Нормандии, в Северной Африке, Атлантике и на Тихом океане. Я хочу поприветствовать здесь всех ветеранов, и российских, и наших зарубежных гостей. Даже, хочу это отметить особо, даже... В очень сложные годы холодной войны Ваше боевое братство было выше политических и идеологических разногласий Ветераны сохранили дух единства Тот дух, который был выкован в битве с общим врагом И этот дух помогал и помогает нам сегодня Возводить новые мосты доверия И взаимопонимания между государствами и народами в наши дни, как и в годы антигитлеровской коалиции, мы пытаемся отбросить разногласия и отказываемся от стереотипов. Объединяясь вокруг общей цели, единый фронт государств, противостоящих сегодня международному терроризму, уже стал реальным фактором мировой политики. Фактором, принципиально меняющим всю систему международных отношений. В основе любой агрессии, в том числе Террористической лежит идеология экстремизма, ненависти к инородцам и так называемым иноверцам, экстремизма, прямым порождением которого стал терроризм и от проявлений которого не застрахованы даже самые богатые, самые благополучные страны мира, те, которые гордятся прочным демократическими, прочными демократическими традициями. Позвольте мне поздравить вас с праздником Победы. Хотел бы пожелать вам всего самого доброго, мира, здоровья. И приглашаю вас к открытой и откровенной беседе. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.